Всем привет, дамы и господа. Сегодня будем, буду играть я, Дима и мой друг Влад. У него ник в Майнкрафте ⁇ Отель. Сегодня я вам расскажу немного про этот сервер. Для начала поздороваться с вами Влад. Скажи всем привет. Так, надеюсь его будет слышно и так же как и меня э, потому, потому что мы долго разбирались в такой штук как бандикам в общем -то, вам это не должно вас это волновать да пишите э, начнем разбирать э, быстро разбираем э, VIP есть креатив супер модер, админ и супер админ это все покупается за настоящие деньги Разрешена разрешен разрешается гриферство дзюпаньед э, Гриферство Дюпань и 4 разрешается. Можно жениться, можно за убийство зомби дают деньги. А, когда вы регистрируетесь, можно спрыгнуть вниз и выбрать правой кнопкой мыши Варплов, Варп Паркур, Варп ХГ, Варп Пвп, Варпмоб или Варпнарк. Варпнаркс, сразу говорю, не работает, потому что Варп не установлен пока что. Про, проходит раздача на этом сервере, у вас есть такая игровая, про, игровая валюта, как деньги, вы видите статистика правом, справа посередине. Э, достаточно написать варп, и куда вы хотите телепортироваться, например, Хд. Вот мы на голодных играх. О, кстати. О. Пошли на город, чувак. Пошли на город, там два человека осталось. Город из 15 17 чувак еще еще три человека быстрее напиши варп хг телепортировался зашел в город все 15 секунд ребят сегодня мы будем играть в городе потом я вам до расскажу об этом сервере в э, в описании я вам оставлю ссыл... не ссылочку а... Что я оставлю в описании? Ты мне расскажи, что я в описании оставлю. Айпи сервера да. Оставлю в описании IP-сервера. Чё? Круто. Где ты его нашел? Я залазю, залазю, залазю, залазю. Так, все! Можно мочиться, сразу предупреждаю. Это хардкор, хардкор, хардкор. Я только что убил одного чувака. Он просто очень глупо себя повел за это огреб по последнее число. Сейчас мы будем э, стрелять с лука, потому что тут народу слишком много и вот я выцеливаю одного не попадаю в него стреляя в другого тут их слишком много только прошу тебя не стреляй по мне с вышки потому что их там двое 15 игроков ты меня видишь блин к мне кто то пришел меня начинают убивать лечебное зелье и у меня есть зелье регенерации сейчас мы его разбираем и я сейчас хочу убить одного чувака который только что по мне стрельнул он, по-моему, в конец охренел. Он не, поним... не понял, на кого нарвался. Я бегу за ним. Понимаю то, что я делаю зря. Пытаюсь убежать. Вижу алмазника, убегаю от него. Может быть, это мой друг. Да, это мой друг, отлично. Влад, я за тобой иду, окей. Я тоже одного слил. Так. Давай давай будем вместе. Так, у тебя... На... Блин, у меня е... еды нету. Так, да. У меня есть одна только печеная гриба И одна тарелочка печеных грибов Идет кто-то, чувак! Давай-давай, его загасим Я гашу-гашу-гашу-гашу гашу. У меня, у меня все подвисло Ай-яй-яй, ай, ай, ай, меня за что? Ничего Пошли поищем Вещи лучше, которые не забрали Так, сейчас я поем тогда Перекусить надо, ты где? Давай будем лучше вместе ходить ты меня пугаешь э, там полно. Ой, дашь, дашь мне еды. Чувак, я бегу за еще за одним алмазником. Я. Тут два алмазника! Пак, пак, пак, пак. Не могу. Еще девять минут играть, ребята. Нам еще пять минут осталось снимать. Если что, я с в ссылке в описании напишу еще пару команд, которые не успел вам рассказать. Я, раз, я говорю тебе то, что мы опять Я опять зашел в какой-то дом. И там опять этот чувак, он меня что-то уже пугает. Помоги мне, пожалуйста, если ты меня найдешь. Я не знаю, но он меня постоянно в западню кидает. Я никак не могу от него убежать. Ну, уж скажи, куда мне бежать, а то у меня текстурки не прогружаются, и я не успеваю смотреть. Ну и что же убьют? За мной вообще алмазник бегает. Нет, давай не на титаник, давай я до... уже дорасскажу, сейчас я тоже уже наверное, А, все, я в западне, я в углу так ребят все я вам даже скажу сейчас постараюсь как можно быстрее вот вы увидите пишите хэгэлиф это жизнь и выходите вот что я вам еще не рассказал про то что можно делать, можно жениться пишите варплав вам там все там все записано есть Павлик. Если что, я оставлю свой свой и ник моего друга в описании. Можно телепортироваться. Кал и ник писать. Угу. Писать в личку М и ник опять. Вот там и писать что-то там, вот например сейчас. Вот. Я сейчас пойду на город еще. Варп ХГ. Варп. Хг. Сколько там человек? Титаник. Так, все на титанике. На титанике, да? Все вижу. Так, ребята, э, в, сле в следующем видео мы запишем еще пару своих игр. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, ставьте лайки. Э, всем спасибо, удачи вам, регистрируйтесь, играйте. Всем спасибо. Всем